Привет! Меня зовут Катя Староверова, я познакомилась с Оксаной в Инстаграме и приняла решение пойти к ней на консультацию. Консультация прошла в очень приятной атмосфере, не было никакого допроса, все очень было комфортно, я с удовольствием рассказала свою историю, хотя я не готова делиться своей историей с каждым. Оксана Выслушала меня очень деликатно, задавала вопросы, и в итоге к концу, за 40 минут консультации, к концу консультации мы нашли то самое решение, которое мне было необходимо. Очень благодарна Оксане и, конечно же, рекомендую воспользоваться возможностью прийти на консультацию к Оксане и найти решение, которое улучшит вашу жизнь.